та -дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в стрей. Тема котиков как никогда актуальна, и поэтому мы сегодня с тобой посмотрим на эту кошачью игру. Чем же она так примечательна и что же в ней интересного. А для этого давай начнем с тобой совершенно новую игру. Итак, дождливое утро, а может быть и вечер. Какие-то странные места у нас, да, непонятные... Мрачный, я бы даже сказал Судя по всяким Вентилям и каким-то трубам Мы где-то, наверное, в каком-то Коллекторе сейчас находимся И тут нас приветствуют наши котятки В количестве Раз, два, три Четыре штучки Что ж вы ж тут забыли-то, как вас судьба Суда судьба занесла, а котятки Почему вы не дома у хозяев На диване лежите И не дрете им подушки Почему котятки ну, как мы видим, котятки оказались в очень такой сложной ситуации. По всей видимости, котятки у нас бездомные, да, и вот тут они выживают в этом кало Так, ну что ж, пойдем знакомиться. Это кто такой? Мне говорят, на ку можно что-то сделать. Ну-ка, иди сюда, я поиграю с тобой, маленький. Да, я тебя потеряблю за задницу. Иди сюда, я тебе сказал. Ты что еще, боковать на меня смеешь? Сейчас как лапой дам по мордам. Ну, меня в итоге облизал просто-напросто. Я его знаешь, деру за хвост. А он меня просто подошел и облизал. Ладненько. Пойдем подойдем к другому кочку. Привет! Я рыжий. А ты кто? А ну-ка, давай играть, маленький. Как ты умеешь? Покажи свои возможности. Что-то он какой-то пассивный, я смотрю, не хочет совсем с нами играть. А просто-напросто обнастрется. Ну, у нас тут типичные кошачьи дела, я так понимаю. Да, ничего не предвещало беды, я смотрю, дождичек на улице идет. Да-да-да, в такую мрачную погоду Естественно, наши кошечки прячутся Под крышей А ты что тут делаешь, ты? Давай с тобой тоже поболтаем В итоге меня просто облизали Что ж такое? Что за нежности у нас Так называемые Ладненько, нормальной, типичной кошачьей жизнью мы живем Темновато, как здесь, вам не кажется А вот там, кстати, в глубине Можно пройти к какой-то дверке Ну, что нам это даст? Давай попробуем пройти Так, дверь у нас закрытая а, никак ее нам точно не открыть. Ведь у нас же кошачьи лапки, черт возьми. Так, ну что, давай мы с тобой здесь где наверное, пристроимся. Да, как наши сородичи. И переждем уже, наверное, это все-таки дождливое утро. Наш котеночек спит. Сладким сном, ничто ему не мешает. Как мы видим, у нас, смотри, погода-то улучшилась. И даже бабочка прилетела и села ему прямо на кончик уха. Сбросил котенок наш бабочку и пора вставать. Это как будильник у него был. Да, Да, дождь закончился, я смотрю, и пора двигаться нам навстречу к приключениям. Так, давайте что-нибудь уже соображать. Хватит сидеть уже в этой сточной канаве, мы так далеко не уедем. Давайте все свои процедуры выполнять и будем, наверное, уже выдвигаться. Время пришло нам покидать эти места и уже идти исследовать что-то новое. Кошаки наши оборачиваются, оглядываются, я так понимаю, подзывают друг друга и спрыгивают туда вниз. У них тут уже, я так понимаю, пути, дорожки все разведаны. И у нас, я так понимаю, первая глава, которая называется «Внутри стен». Мы сейчас будем бродить, ходить. Я так понимаю, будем познавать этот мир удивительный, уникальный. Куда-то смотри, они по трубам, по трубам все спускаются, все ниже и ниже. Спустились наши кошаки в самый низ И я так понимаю здесь у нас и начинается Наше уникальное приключение в стрей. ну что ребят погнали Что нам тут надо делать Мы просто бежим дальше Мы просто бежим и исследуем Здешние места Нам нужно, можно нажать на левый Alt, Чтобы упнуть. Вот так вот мы умеем, да Ну-ка громче, еще Ничего громче он не может Только вот такое вот хлиплое Мурлыканье так, тут у нас что, водичка? А можно в водичку прыгнуть? Нет, не хотят наши котятки в водичке плавать. На самом деле, коты, они немножко боятся воды. Здесь вроде бы все как правдоподобно у нас. Так, ну что ж, идем дальше. Я так понимаю, преодолеваем препятствия. Прыжочек, это все легко и просто. Прыжочек, пирожочек. Так, дальше-то куда нам? Дальше просто идем прямо, да. Вместе с нашим, как говорится кошачьим прайдом. Здесь можно... О, да, здесь можно... Нифига себе, самое любимое мое дело. А ну-ка, дай сюда, я тоже попробую. И айда пошла, друзья. У нас вот такая вот мини-игра. Просто жмякой и точи свое грозное оружие, что называется. Я так понимаю, предела совершенства этого дела у нас тут нет. А, мы можем сами, наверное, остановить это безумие. Да, вот такие вот тут мы засечки оставили. Теперь будем знать, что мы здесь были. Так, ну что, давайте, ребятки, идем дальше. Нам тут, я так понимаю, делать нечем, надо двигаться вперед. Ой, лапки замочил. Ни хрена себе фонтан какой. Ну-ка давай прыгнем. Можно прыгнуть? Нет, на эту штуку. Можно же было вот так вот. А туда можно прыгнуть? Нет, туда, в принципе, нам незачем прыгать. Понятно, что мы там можем непонятно куда улететь. Там даже дна не видно. Блин. Высота, конечно, не маленькая. А мы движемся дальше. Так, где мои сородичи? А тут что такое можно сделать? Подожди на ку. Ну-ка, воды можно похлебать, отлично, что-то я не вижу у нас нигде ни полоски жизни, ни полоски выносливости, может быть когда-нибудь в процессе у нас это все дело появится, но пока что всего этого не вижу я, да, конечно красиво сделал мир, атмосферно здесь очень даже, я бы сказал. Да, и наши коты продолжают свое уникальное путешествие вперед. На бочке можно прыгать, смотри-ка, раз. Ха, легко и просто преодолевают наши кошаки препятствия. Продолжаем движение по трубам. Ой, как здесь высоко. Ой, ты только посмотри. Вот вот бы не навернуться. А. Как же они не боятся прыгать по таким карнизикам, по тоненьким. Смотри, по перилам ползают, не боясь даже вообще, что могут упасть. А ведь тут действительно может... Упасть и разбиться. Ладненько, посмотрим, куда дорога наш, нас приведет. Удерживайте Space, чтобы прыгнуть несколько раз. А, то есть мы прыгаем и просто держим. И наш кошак сам по себе прыгает. Отлично. Идем за своими сородичами. Ну что ж, куда вы, ребят, меня заведете-то? Я не пойму, куда мы? Мы пошли, наверное, жрачку искать, я так понимаю, да? Иначе для чего мы вылазку-то сделали? По-любому у нашей вылазки есть какая-то кардинальная цель. Скорее всего, мы идем, ребятки, искать жрачку себе. Где-нибудь какую-нибудь консерву или, может, мышей... Араву сейчас найдем. И начнем их атаковать. Прыгай, давай, родной, прыгай. Фу, какие здесь заросли, какие здесь кусты. Так, сейчас, наверное, какой-нибудь крокодил нам попадется по пути. Канализационный. И мы вступим с ним, с ним в решающую схватку. Но нет, наши котики бегут дальше. А пробираюсь через препятствия. Блин, тут мокро, как, а смотри, они по колено в воде. Через какую-то щелочку пролазим. Опачки. Где мы оказались? Фу, ничего себе! красотища какая так удерживайте правую кнопку мыши чтобы осмотреться да в случае чего мы можем посмотреть на окрестности удерживая кнопочку правую замечательно так нам сейчас на эти бал нифига себе они еще и шатаются осторожны ребят ждите меня Оп. смотри приключение у нас усиливается степень опасности усиливается так тихонечко что-то труба смотри дергается так, наш кот почуял неладное. Котик чувствует, что что-то здесь не так. Прыгает на трубу. И ай да, куда полетел? Стоять, стоять, стоять. Держите его. Держите котика Семер. Нет, смотрите только в его жалостливые глаза. Ребят, вы что, не поможете ему никто, что ли? Хоть что-нибудь киньте ему туда. По голове камушкам, что ли, Я не знаю. Для бодрости. Но ничего не помогает нашему персонажу. И он благополучно падает вниз. Надеюсь, ничего он себе не сломал. Ну, как мы все знаем, у кошек достаточно немало жизней, поэтому я думаю, что наш а, бродяга уцелел и в полном здравии будет сейчас пребывать. Так, ну что, поехали дальше. Что у нас тут такое? Какой-то технологичный колодстойник, я смотрю, да, еще глубже мы провалились. Похоже, наш кошак подвернул себе лапу, смотри, мы хромаем. Хромаем потихонечку, ну, я думаю, что сейчас со временем восстановится наш кошак. Алло, ты что, опять падаешь, что ли? Тихо, тихо. Что-то смотрю не в магату нашему, нашему другу И он опять падает Заваливается просто бедняга Смотри мешки шевелится, Ты посмотри мешки шевелятся мусорные Что реально в них кто-то есть Смотри-ка у нас тут значит огоньки зажигаются Дверка открывается И та, оттуда выползают какие-то странные создания Из этих мешков Ну что кошара проспался Как твоя нога надо залезать, да правильно, залезать надо раны, и они сразу же заживут у тебя все Ну что ж, пойдем посмотрим, что у нас там такое за дверь открылась Не может пока что наш а, бродяга-бедолага бегать О нет, уже может Быстро, однако, заживает его раны Только что мы хромали, и уже мы бодры, веселые, готовы дальше в бой Так, в этих мешках что-то было, ну-ка, посмотрим В них что-то было, в них эти клопы сидели жуткие я так понимаю, нам нужно туда идти. О, ни хрена себе! Это что это? Куда это я попал? Слушай, котяра, ты что-то тут, смотрю, нереально открыл. Мертвый город мне написали. Это следующая глава. Мы попадаем с нашим кошаком в мертвый город. Офигеть! Я, я никогда не знал, что в калацтойниках может быть так технологически круто. О, смотри, опять эти друзья пробежали с красными глазами. Так, куда нам надо-то? На ящик попробуем запрыгнуть, чтобы нас не задели за задницу. Но я думаю, что нам это не поможет. Давай, пройдем дальше. Здесь куда-то можно залезть? На эти ящики мы можем запрыгнуть? Нет. Ну что ж, поехали дальше тогда. На этот ящик прыгаем. Да, приключения начинаются, друзья, у нас. Ой, камера. Хорош меня снимать, алло. Съемка платная только. Перестань снимать. Уберите камеру, я сказал. Так, идем дальше. Что у нас здесь? Какой, смотри, интересный городище-то. А, здесь явно кто-то живет у нас. Вывеска загорелась вывеска светит не непросто. Опять эти клопы или кто это такие, я не пойму, с красными глазами. Вот сюда только что забежали. И спрятались, скорее всего, где-то здесь. Ну, хоть со мной кто-нибудь поговорит сегодня, нет? Что же я такое говорю-то? Я ж коша. Какой нафиг? Какие разговоры могут быть? Так, бежим дальше. Мне как будто бы вывеска намекает, что тебе надо идти туда, родной. Ладненько, давай будем а, действовать согласно... Опять камеры, смотри-ка чего, а? Сколько же здесь много-то этих камер? А это что такое лежит? <гас> Ничего себе, что за железяка? Хэлп. Хэлп, помогите, туда нам надо, да? Я так понимаю, вывески нам так и подсвечивают, куда нам надо идти. Я так понимаю, это не без присмотра вот этих камер, которые за мной глазеют. Они за мной глазеют и начинают мне дорожечку выстраивать туда, куда мне надо идти. Они явно хотят меня использовать в своих целях. Ну ладно, посмотрим, что у них из этого выйдет. Идем дальше исследовать. Так, пробегаем здесь, идем сюда... Как темно-то здесь, капец просто, а, хоть глаз выкали. Дальше куда? Follow, follow вот туда нам, говорят, нужно идти. А куда конкретно? Куда конкретно нам идти? А, вот сюда, в это окошечко, наверное. Ну что ж, заходим. Дальше у нас ситуация, смотрю, только ухудшается. Что это такое? Бедра можно брать. Что, реально, я взял ведро? Ха, интересно. Для чего оно мне нужно? Поехали выше. Так, на эту трубу запрыгнем, на эту... И потом сюда. Ага, я понял. Наверное, ведро надо здесь где-то бросить. Ну-ка, давай попробуем. Бамс! Отлично! С первого раза, блин, как будто я в эту игру когда-то играл. Да нет, на самом деле я видел какую-то демку. И помню, что там именно для того, чтобы задержать этот вентилятор, кидали ведро, и он вставал. Да, поэтому я так быстро с этой проблемой разобрался. Тут что надо делать с этими банками? Ну-ка, оп! Сейчас мы будем тут шалить. Сейчас мы все ваши... Слышно, да, как падает? Сейчас мы все ваши банки с краской покидаем, нахрен, а? строители Тут пооставляли тут свой мусор. А сейчас я вам тут устрою настоящие приключения. Может, кому-нибудь по башке прилетит, а? И кто-то меня услышит. Все поскидываю, все. А туда дальше нельзя, я так понимаю, да? Туда дальше нельзя, только вот туда, наверное, можно. Есть такое дело. Так, дальше куда нам? Так, куда дальше? Ну-ка, давай осмотримся. Там наверху камера. Там еще у нас какой-то мешок, смотри, висит. Нужно мне его брать с собой или нет, я пока что не знаю. Какая же здесь атмосфера интересная. Так, тихонечко, follow me, вот туда нам пишут надо. А как пройти туда, не знаю даже. Так, подожди. Скорее всего, где-то скроется загвоздка. Пойдем сейчас ее будем расшифровывать. Нам надо сюда запрыгнуть, потом вот сюда можно. Еще выше. И да, вот, вот зачем нам надо было скидывать эти самые банки. Для того, чтобы... Еще, родной, давай, еще немножечко, еще чуть-чуть, бабах, отлично, разбили мы окно, там внизу, и теперь мы спокойно можем туда пробраться, забираемся в это окно, и прям-таки на кроватку, всю кроватку залили мы краской, ой, сколько здесь много краски, сейчас будем следить, наверное, ходить. Следы остаются, нет? Нет, не остаются. Краска сразу же моментально засохла. О, ковры мои любимые! Как же, как же я по вам соскучился! И вот она, друзья, самая любимая... Самая любимая тема этого, значит, этой игры. Это точить когти на ковре. Есть такое дело, доточили. Идем дальше. Стрелочками мне показывают, поэтому здесь сложно вообще заблудиться. Стрелочками постоянно показывают, куда нам нужно а, идти. Дальше куда? А дальше, наверное, вот здесь надо пройти. Есть такое дело, попадаем в совершенно новую комнату. А здесь что надо делать? Здесь, наверное, нам надо прыгнуть в это ведро. Раз! Как знал, прям как в воду смотрел. И спрыгиваем аккуратненько вниз. Ну Тут, в принципе, высота-то небольшая. Я бы, наверное, думаю, и так бы спокойно здесь спрыгнул. Ничего бы мне не помешало. Так, ну а мы идем дальше, друзья. О, опять эти клопы, смотри, одноглазые. А, здорово, ребят! Ну что, может, знакомиться уже будем? А чего от меня постоянно разбегаетесь? Я вот с вами познакомиться хочу. А они со мной, видимо... А, не хотят познакомиться Ну да ладненько, думаю когда-нибудь все равно Наступит время, когда мы с вами будем а, Что это такое? Опять клопы Смотря, что такое Лежит, кто это такой? А, здорово, кто такой? Ты че будешь? Робот какой-то технологический что ли? Здорово, можешь с тобой поболтать? Ну-ка подожди, он меня напугал однако Смотри-ка, жестянка какая, а? Жестянка полуживая еще Что-то там пыталась мне сказать ну, у нее ничего не получилось. Да, обнюхиваю я осторожно эту жестянку. Вы видели, как он поднялся? Да, было что-то в этом такое, да. У меня уж немножко мурашки по спине пробежали. Ладно. Я уж думал, он меня прям здесь сейчас и похоронит, этот самый робот. Но все обошлось. Ой, корзину на... Ха-ха, <см <fail> смотри. Корзину на голову одел. Выпустите меня. Выпустите меня из этой корзины, а! Чуть, блин, не попал в ловушку, а. Вот ты маленький, а. Проказник. Так, ну что ж, а мы идем дальше, друзья. Я смотрю по вывескам, что мне нужно идти именно вот туда, на крышу. Так, идем выше. Или подожди, или куда? А, нам надо сначала вот сюда, потом здесь аккуратненько по трубе, наверное. Или как сюда забраться? А, тут можно вот так вот просто запрыгнуть. Ну что ж, друзья, идем дальше. Исследуем мертвый город. Что у нас ждет впереди, друзья? Я реально вообще без понятия. Но точно вижу, что здесь хренища просто этих самых клопов. Так, секундочку, куда-то мы пришли. Какое-то очень важное место. Что ждет нашего котяра, до ума не приложу. Тихо, тихо. О, котяра, ну ты, похоже, попадаешь. Ты, ты смотри, ни хрена себе. Ребят, вас что-то сильно много здесь собралось. Вы какие-то, смотрю, недружественные все. Что мне делать-то с вами, а? Так, подожди, напрягся нас, котяра. Напрягся и давай деру от них. Побежали. Удерживайте левый shift, чтобы бежать. Держу. А, левый. Аль, да отцепитесь от меня, гады. Левый shift, чтобы бежать. Ты смотри, как много, а? Как же мне от вас убежать-то? А? ё мое целое испытание, друзья. Целое испытание. А, они реально на меня как клещи какие-то нападают. Это просто странный, страшный самый сон кота. Смотрите, как клещи на меня реальны. Ох, как вас много-то, ребята. Атакует постоянно. Сбрасывай, котяра, сбрасывай этих ребятишек от себя. А, Нифига себе, их сколько. Ты посмотри. Я прям какой в, в какой-то в клещевой ад попал. Они такие здоровые. сколько вас много. Отцепитесь от меня, задница. Бежим дальше. Весело, однако, весело. Ты посмотри, сколько их убегаем в сторону! Блин, они а сейчас затопчет. Ааа! -а -а. хаос просто, ребят. Надо бежать срочно. Беги, бежи, бежи, бежи катяра, беги, котяра, беги. Как же тут вас много, убегаем в сторону. а прям на них, надо от них убегать. Тихо, тихо, тихо, тихо. А, ты посмотри, сколько их много атакуют. Еле-еле, слушай, убежал. Еще бы немножко, и мне бы хана пришла. Так, куда нам сейчас, куда, туда надо прыгать, в окно. Прыжок, все, спасся я, спасся наконец-то, друзья. Контрольная точечка, продолжить. Продолжить, конечно, друзья. Фух, неужели мы наконец-таки от них отвязались, от этих колопов? Их реально было много. Так, что нам здесь предлагают? Котяр, ну ты молодец. Так, ну что ж, давай мяухнем. Обачки. Мяукать-то мы умеем, а у нас при... Когда мы начинаем мяукать, смотри, збоит система. Досочку, наверное, надо скинуть. Толкай ее, родной. Есть такое дело. Прыжок. И потихоньку продвигаемся. Да, идем дальше, друзья. Исследуем этот мир этот мертвый город, попадаем куда-то совершенно новое место. В окошечко. А тут что у нас такое? Что-то мы не пойму, куда-то в какую-то прачечную, по-моему, зашли. Ну что, котяра, что же нас ждет впереди, то вообще ума даже не приложу. Так, здесь в этой бочке можно... Ага! Кататься можно в ней? Ничего себе! А что это нам даст? Ты посмотри, мы как белки в колесе. Тихо-тихо, мы, по-моему, бочку-то откатили, а там у нас что-то так, нажмите левый Alt, чтобы не угнать. Так, мяу. Смотри-ка, мы когда делаем мяу, всякие системы реагируют. Подожди, может подсветочка нам подскажет? Тихо, тихо. Что-то с этим, может, ковром надо сделать? Нет? Или, может быть, вот по этим лампочкам туда надо перебежать? Ну-ка, давай посмотрим. Раз. Давай-ка. Думай, голова. Думай, думай, голова. Да, головоломка у нас такая получается. Так, на, на бочку запрыгиваем. Ага, бочку я подкатил, и теперь нам можно сюда запрынуть. Есть такое дело. Дальше куда? Опачки, вот они, балки эти качающиеся. Эти перевешивающиеся балки. Так, дальше что у нас? Куда идти надо? Есть какая-нибудь карта здесь? Нету здесь у кота у нашего карты? Тоже мне размечтался, блин. Я понимаю, что это технологичная игра, но не настолько же чтобы у нашего кота был ПДА какой-нибудь встроенный в задницу, чтобы еще и карту мог вызывать. Нет, друзья, не та у нас игра. Здесь вообще все по минимуму у нашего котяра. Ни оружия тебе, ни пулеметов, ни пистолетов, ни даже джетпака никакого. Просто на своих четырех лапах мы передвигаемся, и то, и этому должны быть рады. Так, ну что ж, аккуратненько, тихо, тихо, куда ты опять полетел? Вот ты мастер просто падать куда-нибудь, котяра. Мастер попадения. Куда нам дальше нужно упасть? Чтобы не пропасть, блин, да, вот сюда, я так понимаю, нам нужно. Да, тут опять подсвечено. И ясно, понятно, что нам надо вот туда именно идти. Так, прыжок на вывеску. А, есть такое дело, подсказочки работают, это уже хорошо. Так, здесь что такое? Что-то там снизу, я смотрю, качается. А, нет, это ничего не качается. Вот эту досочку, наверное, надо будет как-то сейчас откинуть, я так понимаю. Или, подожди, или я уже ее откидывал... Или нам надо как-то туда залезть, чтобы ее откинуть. Да, наверх вот сюда залазим. И вот эту досочку мы откидываем уже по старой проверенной схеме. Есть такое дело. И идем дальше. Ну что ж, пока что у нас в принципе дела идут неплохо, я так понимаю, у нашего кота. Я так понимаю, нам основной целью является вернуться к своим друзьям и продолжить свои приключения. Ну что ж, сейчас посмотрим, такую у нас получится дойти В нашем с тобой сегодняшнем приключении Напоминаю, что у нас в эфире игрушечка под названием Стрей, где мы взяли на себя Бразды правления вот этим вот Пушистым, милым созданием Рыжим котом Который приведет нас скоро к заветной цели Так, ну что, дальше-то куда? Можно же по этим штукам шагать или нет? Нельзя по этим лампочкам шагать Ну-ка, если мяукнуть Когда мы мяукаем, у нас подсветочка, смотри, как классно работает Ну-ка, еще раз Раз Ага, вижу, я зажигаю подсказочки Когда я мяукаю, мне предоставляется возможность найти какие-то подсказочки И вот сейчас, смотри, лампочка загорается. Вот туда нам стрелочка указывает выше Ну что ж, выше так выше, лезем дальше Лезем выше Перепрыгиваем здесь, потом вот здесь И вот сюда, а потом вот сюда А потом еще раз сюда Такое ощущение, как будто бы я здесь уже был Но нет, друзья, здесь я первый раз Камера за мной пристально следит Заползаем сюда, а потом сюда. Что же, друзья, меня ждет впереди? Я ума не приложу. Остается только догадываться. Так, тихо-тихо, прыгай выше. Молодец. Еще выше. Еще раз молодец. Прыгай на этаж. Это что такое? Мы сможем здесь пролезть? Можем, друзья. Можем здесь пройти. А тут куда нам идти надо? Так, давай посмотрим. Это что ты такое взял? Интересно бы узнать. Мы вытащили какой-то элемент питания, по всей видимости. И остановили... Этот вентилятор. Да, а, это аккумулятор. Смотри, а нам с собой его убрать или как? Ничего себе котик-то наш сильный. Этот, этот аккумулятор должен, по идее, весить, как, а, как два наших котика, да? Квартира. Мы заползли в какую-то квартиру. Но наш котик его с легкостью переносит. Так, что нам здесь надо сделать? Куда-то выкинули мы аккумулятор наш. А, давай просто прогуляемся. На кроватке можно потоптаться. А, вижу, куда нам надо. Вот сюда, скорее всего, в эту дырочку. В эту дырочку нам надо? Нет, туда нельзя. Там просто у нас декор. Нам нужно туда вот дальше идти. Квартира какая интересная. Тут же и спальня, тут же сразу же и сортир. Ха-ха, нифига себе. Вот люди живут, однако. Так, ладно, здесь что у нас такое? Ага, здесь можно расслабиться. Вот оно, любимое дело всей моей жизни. Любимое дело всей моей жизни. Точим когти мы об ковер. Все, поточили, пошли дальше. Так, идем дальше. Подсказочки-то где, ну-ка? Мяукни. Подсказочки есть, нет? Подожди. Камера трясет головой. Ничего себе. Так, это что такое здесь? Тут какое-то у нас, я так понимаю, кодовое что-то. Или какой-то сенсор. Или что-то в этом роде. Нужна помощь. Компьютер? Ой-ой-ой-ой, хорош. Ты что-то там напечатал, смотрю, лишнего. Ну-ка. Нажал. Данные повреждены. Нужна помощь. Что-то как-то, я думаю... Для скачивания требуется тело, требуется тело. Водите в дверь, включите, найти тело. Ага, подожди. В смысле, открыл? Как-то странно ты, котик, работаешь, я смотрю. Так. Как-то у нас, смотри, хорошо. водите в дверь, включите, найти тело. Ага, я понял. То есть мы каким-то чудом, смотри, потоптавшись на клавиатуре, открыли заветную дверь вот в эту комнату. О, ничего себе тут у нас оборудование-то всякого разного, разнообразного. Смотри, старые компьютеры. Так, что тут надо сделать? Так, давай прыгнем. Нажать. Бах! Что-то упало. Что-то поехало. Батарея надо, наверное, вытащить. Хоба, Батарейку вытащили. Или наоборот, включить. Не пойму. Тут прям просто какое-то место. Ага, оп, сюда поставили батарейку. Мне кажется, надо еще нам батарейки искать. Запрыгивай на нее. Нельзя на нее запрыгнуть? Нет? Когда она встанет, скорее... Ага, вот теперь можно. Отлично. Прыгаем дальше. Здесь что у нас такое? Опа, еще одна батарейка. Пойдем. Вставим еще одну батареечку вот сюда. Я просто не знаю, правильно ли я ставлю, но, скорее всего, да. А где еще остальные две батаре... а Мы же еще с собой одну принесли под... А дверь закрылась, и как быть? Так, стоп, ищем батарейки, друзья. Ищем еще бат... Ага, вот там, наверху есть еще... Еще одна батареечка есть. Сегодня мне везет, сегодня я в ударе. Есть еще одна. Подожди, давай, вставляю вот сюда ее в разъем. Так... Последняя батарейка осталась. Где же она находится-то, а? Вот здесь же. Вот же она, вот. Вот она, прям тут у нас и находится. Что-то я, смотрите, невнимательно как-то к этому делу подхожу. Так, вот есть такое дело. Все четыре батарейки мы поставили. Что должно произойти? Опять какая-то секретная дверь. Да, друзья, секретная дверь открывается очередная. И мы проходим... Проходим, друзья, дальше. О, что тут, как много всего? Ну-ка, два мяукнем. Мяу. Еще раз. Так. Что-то мне кажется, что сейчас что-то интересное произойдет. Смотри, опять этот челобук здесь лежит. Здравствуй, челобук! Ты будешь со мной сегодня говорить? Нет? Давай на голову мы запрыгнем. Хоп! Не работает. Тихо. Голова, похоже, упала у него, да? Хе-хе, отвалилась. Извини, чувак, я не хотел. Хе -хе. Башка отвалилась у него. Так, что здесь надо сделать? Это что за камера? Да, молодец, котяра. Молодец, все получится у нас с тобой. И здесь мы вытаскиваем что? Коробку роняем. А что в коробке у нас? Подожди, я вижу там что-то очень ценное. Что-то очень важное. Это какой-то чип или что это такое? Что наш котяр взял? Куда его надо вставить, этот чип? Вот сюда, наверное, нет? Скорее всего, надо назад уйти. Да, здесь мы штукенцию взяли, но нам нужно назад. Вот, сюда вот по-любому надо что-то. Вот, мне даже стрелочками показывают, что положи этот предмет вот сюда. Так, давай посмотрим, что это такое у нас. Заработало, друзья. Так, экшенчик пошел у нас. Что-то мы взяли, какой-то мини-дрон или что это такое? Смотри-ка. У него глаза появились, какая симпатяшка а? Турбодвигатель Ни хрена себе, вы посмотрите на эту головешку Упала она Что она нам скажет, эта штукенция Б 12 Что ты можешь, о, как он классно летает Ты посмотри, сколько же Дури в этом маленьком, а Какая-то высокотехнологичная штука Увидела меня И мы давай, чтобы познакомимся Что ли, а, наконец-то хоть кто-то С кем можно поболтать Здорово, я Рыжий Кот. А тебя как звать? Все? А, все, что ли? <смех> Отработала эта голова. Надо, наверное, подзарядить или что-то в этом роде. Оба, Опять, смотри, оживилась. Интересно, какая штукенция. Так, что она делает? Интересно бы узнать. О, она может со мной говорить. Ты посмотри. Правда, ни хрена ничего не понятно, но очень увлекательно интересно. сработала. Я свободен. Спасибо. Говорит мне эта непонятная голова. Я с трудом поверил своим камерам. Кот в мертвом городе. Я, я, я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена. Я очень долго был заперт в электронной сети. Я знаю, что работал на ученого, который здесь жив. Пока можешь называть меня Б-12. Так написано на моем корпусе. Да, я уже заметил. Б-12. В мертвом городе небезопасно. Но ты, похоже, знаешь, что делать. Пошли отсюда. Следуй за мной. Ну пойдем, прогуляемся. Завершить тап. Ну что ж, нашли мы какого-то дрона который решил нам помочь. Эти ключи я уже давно присмотрел. Не трожь, это мои ключи. Этот ключ отпирает дверь, я это помню. Сейчас помогу. Давай, помоги мне, а то мне, стру... мне сложновато будет до них добраться. Так, взять ключи. Оп. То есть я могу указывать этому дрону, что нужно взять. Очень хорошо. Батарея садится. Подойди сюда. Подошел я здесь. Куда? Куда подойти? Давай, указывай, указывай. Опа. Тебе придется это одеть. Что там? Что там такое? Что он мне говорит, надо одеть? Ох ты ж, ё-моё, как тяжело и непривычно. А, что ты на меня надел? Это, это специальная сумка для этого дрона. Мне непривычно с ней ходить. Вы посмотрите на нашего кота. Нас просто перекорежило. Ты привыкнешь, нет, котяра, к этой штуке? Ну, пока что нам очень даже непривычно. Так, нам что-то надо сделать или что? Надо, наверное, подойти туда, как он мне сказал. Ай-яй-яй, я завалился аж от, от непривычного груза. Надо привыкать к этой шту к штукенции. Так, давай миухнем, посмотрим, куда нам показывают дальше. Дверка открылась, нам нужно дальше идти. Давай, ползи по-пластунски, котяра. Ох ты. Этот рюкзак разработан для таких маленьких четвероногих, как ты. Я понял. Неудобно, вообще неудобно. Слушай, первый раз такое одеваю. Не переживай, привыкнешь. Я оцифровал ключ и положил его в рюкзак. Замечательно, нажмите Tab, чтобы открыть инвентарь. Нифига себе, у нас появился инвентарь, ты только посмотри, а технологии, оказывается, уже опережают время. И наш код становится каким-то киберкотом, да уже вот с таким вот супер-нано-рюкзаком. Легко и просто, если тебя заинтересует какой-то предмет, покажи его мне или другим, если мы их встретим. А теперь пошли отсюда. Ну что ж, а пойдем мы, наверное, дальше уже в следующей нашей серии, да, по этой игрушечке, по игрушечке под названием э, StarStray. Немного-немало мы сегодня погуляли, немножко я тебе показал, да, что она из себя представляет. Ну и, конечно же, хотелось бы от тебя услышать, зритель, что ты думаешь по поводу этой игрушечки. Нравится, понравилась она тебе или нет, понравилось ли тебе мое прохождение в нее или же нет. И хотел бы ты еще увидеть дальше продолжение. Пиши мне непременно в комментариях. Мы с тобой все это дело обсудим. Ведь у братишки